Я сейчас, ну ладно, мы себе сделаем. Оп. Оп. Жира, успокойся. Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня понедельник, 20.00 по московскому времени, а это значит, что пора узнать, какие новости прошли за прошлую неделю, чему мы достигли и к чему мы будем стремиться на этой неделе. Итак, сегодня наша программа, наш вебинар, наша встреча будет очень насыщенная. У нас для вас подготовлен потрясающий сюрприз, чтобы быстрее перейти к этим новостям. Я передаю слово Анатолию. Анатолий, вам слово, поделись с нами с чем-то интересным, полезным и классным. Что же такое на прошлой неделе случилось и к чему в этой неделе будем стремиться? Uh -huh. Друзья, всем привет. Также с моей стороны у меня время сегодня крайне ограничено по двум причинам. То есть с одной стороны мне самому нужно будет собежать, с другой стороны у нас сегодня в 20 получается В 2015 будет очень мощный такой интересный гость, но там уже Юра дальше продолжит. То есть, с моей стороны, я обратил внимание, что в чате, в одном из наших чатов поднимался вопрос о виртуальном спонсоре. Да? И я там текстом написал, что откуда у вас эти данные, и люди заволновались, думали, наверное, что может быть что-то не так говорим, и показали там слайды, что, например, на... на, на в Кипре, скажем, уже там было объявлено, что в июле мы а, с этим спонсором успеваем. Я же задал вопрос, а, от каких данных вы отталкиваетесь, почему я этот вопрос задал. Мы уже между собой просто, ну, я еще ждал сам ответ, успеваем мы или нет, а люди уже просто с уверенностью утверждали, что да, потому что вы же знаете, то есть мы не знаем того, чего мы не знаем, то есть мы себе предполагаем, что-то программируем и так далее. В общем, смотрите, базовая версия мы готовим к концу июля. То есть базовая версия это еще означает, то есть там уже будет какой-то функционал, нам необходимо будет его с вами проработать, то есть ну, как пронажимать кнопочки, там, посмотреть чего не пытаются добавить, собрать все дальнейшие пожелания. И до конца года мы будем допиливать уже конкретную логику а, самого действия, чтобы это была не просто программа, которая делает данные какие-то функции, а чтобы это была программа, которая нас прям сопровождает. То есть она прям вот... А до я ведет, то есть от начала до результата. Вот, поэтому смотрите, у нас сейчас практически готовая дорожная карта. Если вам будет интересно, давайте я вам на минуточку ее покажу. Нам сейчас я просто от технического отдела ждал вот до последнего сегодня, когда у нас будет и что именно по по, скажем, спонсору, да, и я просто, ну как, здесь в этой карты еще нет, но это здесь тоже появится. То есть смотрите, вот эта дорожная карта скоро будет на разных языках, то есть у нас мы готовим обновленный сайт вебинаров в середине июля, то есть Marketplace и Cryptonoid мы готовим на релиз на 1 августа, лагерь чемпионов в Крыму 1 10 августа, там мощнейшее мероприятие, Сегодня, я думаю, еще мы затронем, ну, как, что там все нас это ждет. Ну, по времени, конечно, будет маловато. Может быть, после Артур кто-то останется и расскажет. Сайт вы уже тоже видели, да. Потом, смотрите, у нас с вами крайне важное событие. Это мы уже сейчас готовим платформу для потоковых курсов. Что такое потоковые курсы? Например, если на сайте приходят там какой-то вебинар, какой-то вебинар, какой-то вебинар, то у нас получается много всего. Да? А потоковые курсы, где люди могут выбрать конкретное направление, которое его интересует. И даже если он не является профессионалом, закончив этот курс, он уже сможет быть профессионалом в этой сфере. И, возможно, даже. Зарабатывать уже на этом а, деньги, обратите внимание: очень важно: блокчейн альфа-тест а, а, и бизнес-уикенд мы планируем на октябрь. Бизнес-уикенд мы проведем с вами в Турции. Потому что ну, октябрь, сами понимаете, Москва а, вся переполнена а, всякими мероприятиями и событиями, все, что с этим связано, а в Турции тепло. Хорошо. вот И поэтому, скажем, и там же к этому мероприятию мы планируем запускать уже альфа-тест. То есть мы зеркалить блокчейн уже начнем к концу лета. То есть зеркалить что такое? то есть Мы будем работать на двух системах. С одной стороны, вы будете видеть нашу систему, которая работает сейчас. С другой стороны, мы уже будем видеть, как работает блокчейн и смарт-контракт. И совсем скоро а, вы тоже сможете это все наблюдать. То есть у вас будет такая, такой тестовый период, чтобы вы смогли сравнивать свои транзакции в централизованной системе и в децентрализованной системе. Мы очень близко, мы очень-очень близко, друзья. прям вообще сильно-сильно. Я уже прям сам видите, не могу уже прям вам это все показать. Вот. А, декабрь мы планируем полномасштабный запуск нашего блокчейна-смарт-контракта. И, а, конечно же, а, у многих из нас возникает вопрос... А, что нам делать на новогодние праздники? Знаете, всегда такая проблема за, за неделю до а что делать? А теперь будет все проще. Я предлагаю нам провести с вами этот новогодний отдых совместно прямо на круизном лайнере. То есть все условия будут скоро выставлены, вы будете видеть где, что и как заказывать. То есть там очень удобные комфортные условия для всех. Так, это что касается дорожной карты. Также у меня есть готовый. Так, давайте я, наверное, так остановить использование экрана. У меня есть на руках фото о, о, о мероприятии, которое мы провели. О, о, в, чате, да? о, о, в Минске. Да? очень классные получились фото и многие из наших партнеров были на мероприятии, пожалуйста, можете подключаться и брать нужные фото для себя то есть там есть разные спикеры в том числе интернациональные и в том числе есть лидеры нашего сообщества вы можете этот использовать материал для социальных сетей для того, чтобы рассказать о том, что вообще происходит то есть нам, как известно, все, кто работает в социальных сетях время от времени, нужна какая-то пища это вот одна из той пищи которую вы сможете уже использовать для себя так, следующее, что у нас э, с вами уже, вот я даже вижу, что я еще успею. Думаю, секунду. Так, и давайте, наверное, а нет, стоп, это я не то нажал. Сейчас, секунду, вот, это лагерь. Так, как мне показать? Демонстрация экрана, демонстрация экрана. Вот вы наверное сейчас видите экран. Обратите, пожалуйста, внимание на это замечательное событие, которое в таком формате вообще произойдет первый раз в жизни. То есть я уверен, что здесь среди нас или вообще во всем мире нет таких людей, которые бы посетили подобного рода мероприятия. Арсен. Тебе там крайне важно быть. И всей твоей команде, мы для вас там столько всего наготовили, вы себе просто представить не можете. Над этим э, мероприятием... Это там, Анатолий? А? Я уже там. А, все круто. Так вот, по максимуму бери своих ребят. Мы для... Просто там столько всего. Я говорю, сейчас только над этим концептом уже несколько месяцев работает 5 человек. Это не просто там, о аля о, -о а улю, поехали там все там на море. Нет, ребята. Вас там ожидает конкретное, мощнейшее просто... Ну, в общем, мероприятие мы вот. о нем расскажем чуть попозже, чтобы да. время. То есть, вот этот сайт вы можете просто сами посмотреть, что где как, места ограничены. То есть, там не так их много осталось. Поэтому, особенно, если кто-то с командами, там 5-10 человек, тем более побыстрее пошевелись. Вот сейчас прям самое время до заказать оставшиеся билеты. Там их что-то около 50 осталось. Так, следующее, что у меня здесь было записано, обратите внимание какую возможную шикарность нам дает криптосообщество сейчас максимальные скидки на vip участие в нашем сообществе что я имею в виду, что таких цен никогда больше не будет в тот момент когда мы перейдем на блокчейн у нас будет фиксированная сумма скорее всего фиксированный VIP будет стоить тысячу долларов в этих пределах поэтому сейчас в два раза дешевле позаботьтесь о себе о своих близких и используйте эту возможность и учитывайте что сегодня 25 число, у нас с вами осталось буквально 4 дня до завершения промоушена по криптоноиду. Про криптоноиду у меня есть тоже кое-какие там обновления, то есть мы реально очень-очень далеко, то есть уже буквально через полторы недели мы приступаем к тестированию боевое уже прямо на сайте, прям все, что с этим связано, да, и еще через недельки-полторы, то есть когда мы уже первые правки там поделаем, мы предоставим части нашего сообщества возможность уже понажимать кнопочки там, пообращаться, то есть еще до 1 августа. То есть это наша цель, то есть если ничего непредвиденного не произойдет, то мы с вами обязательно этим займемся. Ну и, конечно же, конечно же сейчас я остановлю экран, чтобы вы не видели, откуда я беру информацию. Так, и, конечно же, конечно же, я вам хотел еще кое-что э, показать. Мы в поте лица трудимся. Вы, наверное, обратили внимание, что э, в Road мэп, который я вам показывал, то есть на дорожной карте, э, стоит, что к середине июля мы обновим сайт. А я вам сейчас эксклюзивно покажу, как будет выглядеть наш с вами новый сайт. То есть, если вы помните, в самом начале а, я говорил, что основное внимание мы уделяем логике и той обратной связи, которую вы даете, для того, чтобы задизайнить и круто, чтобы на года. Вот то, что вы сейчас видите, это то, что нас ожидает уже плюс-минус к середине июля. Вот так выглядит будет наш сайт. Здесь можно будет подписаться на рассылку. Человек, который подписался на рассылку под вашей реферальной ссылкой. Здесь есть система хэштегов, здесь есть система продвижения а, онлайн курсов там со стрелочками там ну и так далее а, системы тарификации прямо на сайте то есть вы сможете выходить и выбирать себе тариф работать прямо на этом сайте обратите внимание офлайн мероприятия отдельный отдел где промоут, промоушен будет идти на разные онлайн мероприятия а, на, на, в разных странах то есть сейчас а мы а, собира, будем собирать уже в ближайшее время то есть мы сейчас готовим там какую определенную логику будем собирать лидеров отдельно и они будут получать конкретные рекомендации что я делаю делаю в своей стране что я делаю в своем городе и так далее то есть и вот эти вот мероприятия они будут вам помогать вы можете смотреть прошедший то есть пост проможен и вы будете смотреть будущее вы можете подписываться на рассылки то есть разных, в разных в разных, в разных там а, местах а, все эти сайты они уже сейчас оптимизированы для iPad и для а, смартфонов а, так будут выглядеть а, наши спикеры. У каждого спикера вы можете выбирать. Например, хочу а, посмотреть онлайн-курсы, вы можете выбирать по а, там хэштегу. С другой стороны, можно сказать, я хочу только бейзики видеть, или я хочу только випы видеть. А, я хочу видеть языки курса, английский или только русский, или может быть только арабский, ну или там азербайджанский, скажем. Да. Вы видите рейтинги спикеров. Вы можете посмотреть только спикера, как, ну, какие он выдает именно материалы. То есть уже отталкиваясь от рейтинга, все, что а, с этим а, связано. Например, обратите внимание, как наконец-то мы нашли хорошее решение по работе с а, календарем. То есть календарь у нас а, теперь, прямо вот он идет, вы прям видите, что, когда, а, обратите внимание, на каких языках, то есть будет общее глобальное расписание. А, Серега даже смотрит, прийти, думает, ё-моё, что нас ждет? Так, смотрите, отдельное позиционирование для спикеров, да, то есть у каждого спикера будет отдельная своя рубрика, у него будет своя там админка, все, что с этим связано. Обратите внимание, наконец-то мы доходим до состояния блога, где даже если я не успел на какое-то событие или мероприятие, я смогу отследить это в нашем с вами блоге, и это, конечно, тоже круто, там все и промоушены, и постпромоушены, и все, что с этим связано. Это страница мероприятий для оф событий то есть, когда человек нажимает на офлайн мероприятие то есть, он конкретно может выбрать, зайти, почитать, нажать здесь адреса, возможность приобрести билет прямо на сайте, ну и так далее. То есть, Ну, опять же, билет чуть-чуть попозже, но по факту это то, что мы делаем, а, то есть, на этом сайте можно будет продавать не только свои курсы, но и свои семинары, и все, что с этим связано. То есть, это бухгалтерия, отчетность, я уже видел, как выглядит отчет для нормальности, в общем, вам понравится. Арсен, нормально? Быть? Это Нас давно не было слышно, но, но мы в тележках. Я просто, я еще раз, как будто еще раз жестко перегорел, ну, точнее, у меня пожар опять, я не знаю просто, я понимаю, насколько наше еще растет, просто, ну... Я, вот я это понимаю, осознаю, что просто мы на, на таком великом стоим просто. Просто галактик. Спасибо тебе, Анатолий. Очень круто. У меня одна минута, потому что сейчас уже Фрэнк после меня заходит. А, смотрите, программа вебинаров. А, то есть вы видите все полностью расписано, описано. У нас появился обалденный а, копирайтер. Вот так будет выглядеть страница вебинаров, где это все проходит с чатами. А, то есть можно вот так будет работать. Да? А, ну и... Техника освоения иностранных языков, например, да, то есть каждого курса еще отдельная своя страница будет. Этой странице вы можете взять реферальную ссылку и поделиться только этим курсом. Или его продать, или человек может стать участником сообщества и получить доступ и так далее. Все, я сегодня все, я хочу передать Юре слово. Юра, сейчас очень важное событие. Фрэнк Пьюселик – это одна из легенд, э, э, скажем, мировых, э, то есть людей, которые выросли, вырастили огромное просто количество лидеров. Юра, я передам тебе слово, ты, наверное, лучше сможешь это. Только, только отключи экранчик, что сказать, конечно, удовольствием. Все, спасибо за внимание, я прям всех вас люблю, обожаю, до скорых встреч и э, совсем скоро мы с вами увидимся. Я прям красно стал от волнения, прям хочу с вами встретиться. Все, всем пока, ребят. Толя, спасибо огромное за прекрасные новости, реально бомба. Я честно тебе скажу, я тоже удивлен, поскольку ты у нас там все это делал на заднем фоне, и нам даже об этом не говорил. вернее не говорил, но не показывал. Вот, как всегда, круто все сделал, красавчик, респект. Меня слышно хорошо? Да, классно, все. Всем привет, друзья мои. Ну, я, вы знаете, я сейчас держу фронт активный на Лиге нашей, на Лиге чемпионов вот это здорово что все наше сообщество активно в этом участвует я смотрю все на драйве всем нравится и есть много результатов и это здорово классно когда есть результаты у людей когда пошли прорывы и есть в общем то что рассказывать да но это все уже будет у нас на утренних мероприятиях именно внутри самой программы лига чемпионов приходите кто не в курсе, что у нас происходит, вам а, ребята расскажут, там у нас просто такой движ идет грандиозный, люди за лето решили заработать огромные состояния, миллионы целые, вот, и у них, кстати говоря, начинает это получаться, так, теперь, еще хочу вам новость классную сообщить, а, буквально на этой неделе, но ну, я сейчас еще уточню, но вроде бы, как планировалось именно на этой неделе уже а, выпуск нового преподавателя Ярослава Салеев – это человек, который преподает очень, очень, нужную, очень нужный предмет по, по кредитам. Он профессионал, он эксперт в этом деле. Вот, он четко по полочкам разложит полностью всю эту тему. Как избежать проблемных кредитов, например. Именно а, с точки зрения закона все правильно, все именно белая правильной классной схема. Поэтому ждите анонс, и уже вот-вот, буквально, э, скоро начнет для вас работать этот потрясающий парень. Вот. Я думаю, многим эта тема актуальна, многим эта тема интересна. И вы узнаете, как на самом деле можно выйти э, из каких-то трудностей, если вдруг они у вас э, в этом ключе возникли. Так, ну, э, это были новости от меня. Вот, а теперь я хочу представить, во-первых, я хочу узнать, уже Фрэнк к нам подключился, кто у нас из модераторов? Есть, да, Да, Фрэн? Юра, он уже ждет, он в 15 минут хотел уже начать, так что представляй, Окей. вот он прям здесь. Итак, все, я хочу вашему вниманию представить потрясающего человека, вот, это легенда, это мировая легенда на самом деле, вот, бизнес-тренер из Соединенных Штатов Америки, Фрэнк Пьюселик, это один из, из создателей нейролингвистического программирования. Вот. Человек, который я, я недавно ему делал такое большое признание. Вы знаете, когда я в 2000 году начинал MLM-бизнес, тогда еще не было такого изобилия книг, видеокурсов, различных там инструментов. И одна из книг, которая очень сильно лично меня там, многому чему научила о построении команды, это книга Фрэнка Пьюселика. Тогда я с ним познакомился за очередь. Вот Человек реально уровня Буда Шефера и подобных людей. И вот повезло очень крупно с этим человеком вживую познакомиться и сделать ему предложение, от которого он не смог отказаться. Вместе с нами сотрудничать в нашем проекте и быть преподавателем одним из бизнес-тренеров. Поэтому передаю слово Френку сегодня с нами в связи и он с переводчиком. Фрэнк, Добрый вечер, мы рады тебя все видеть. Привет, привет. И тебе бурные аплодисменты. Hello, how are you guys? Добрый вечер, ребят, как дела? Uh, very good, very nice. Very nice night. Nice. Good. So? So? Да, Фрэнк, у меня большая-большая просьба. Мы, в общем-то, спланировали, да, Сегодня небольшое интервью с тобой. И я буду задавать вопросы. Да, а, ты, а ты будь добр нам тогда, пожалуйста, нас просвети. Ну, во-первых, во для многих очень таким является важным вопросом... Что из себя представляет вообще НЛП технология? Что такое НЛП технология? Невролингвистическая нейро, нейро, программирование. Что это такое? Потому что у многих людей неправильная совершенно картинка об этом направлении. Мне тоже легко произносить. Um, so What is it? The simplest way to define it is the study of excellence. Uh, in uh, 71, we set out about 15 of us to figure out um, how some people that are really, really good at different things, how they're really good. <laughs> Что они на самом деле делают? Потому что даже те люди, которые преуспели во многом, они не могли обучить других тому, как делать те же вещи, которых преуспели они сами. Если вы задали им вопрос о том, как бы это получается, их ответ на самом деле был бы вам непонятен, немного объяснил Сложность заключалась в том, что даже если ученики были подмастерьями этого человека 5 лет, 10 лет, 15 лет, хотели понять, как у них получается то, что получается, зачастую они не находили ответа. Нам повезло, мы познакомились с знаменитым лингвистом, человеком по имени Джон Гриндер, У которого начало получаться расшифровывать структуры, лингвистические формы некоторых из тех оборотов, которые были перед ним, которые он слышал. Нам стало интересно, то, чего он нас Because we could actually figure out what the, the, the, the amazingly great communicators were doing quickly and much better than they could. So after about six months of studying the language patterns of four or five of the most successful Communicators we knew Gregory Bateson, Milton Erickson, Virginia, uh, like Virginia Satir. Milton Erickson, uh, famous mathematicians, Krozivski, and some other famous people. Карзипский, другие знаменитые математики и другие знаменитые личности. Мы начали ставить перед собой вопрос: можем ли мы то же самое сделать с речью? С невербальной коммуникацией, потом... с набором убеждений, major главные базовые, да, человеческие положения о нормах. And then, and then we got really excited because we started to figure out После этого мы по-настоящему загорелись, потому что у нас появилась возможность, на самом деле, начать осознавать, как эти люди мысли. Вот тогда мы начали действительно потирать трубки. Первоначально все наши изыскания мы называли мета. Я по-прежнему называю это мета. Потому что мета — это правильное слово. Мета — это правильное слово. Это, на самом деле, правильный термин, мета – это над, около или вокруг. So built, uh, Провели 6 лет, посвятив их тому, чтобы выявить модели, которые впоследствии могли использовать для того, чтобы научиться определенным вещам у самых uh, эффективных людей, которые мы могли тогда найти. Начали, начали те же навыки отрабатывать сами. Узнали, что мы в состоянии получить их же результаты. В некоторых случаях даже более эффективные. Потому что у нас появилась возможность выделить непосредственно самые удачные по теме поведения, проявления без воды, без всех этих лишних вещей, которые обычно шли на груз. Поэтому мы стартовали, мы решили, что мы в состоянии обучить других людей тому, как получать наши результаты достаточно быстро. А потом обнаружили, что мы можем научить их выстраивать, собирать модель. Так же, как в свою очередь сделали эту модель мы. NLP. И это называется рождением нейролингвистического программирования. На uh, сегодняшний день уже практически лет 50. Почти and, uh, мы обучаем НЛП. Понемногу будем надеяться совершенствовать, где-то подчищая что-то. Ну, в крайней мере, мы на это надеемся. And, and И теперь уже миллионы людей да, изучили, как это называется, по всему миру. Uh, my opinion is that uh, little by little it's becoming less and less um, accurate. Yeah, you know what happens when you're taught by the person who learned from the person who learned from the person who learned from the person. Who вы знаете, что произойдет, если человека, допустим, в НЛП готовил тот, кто был учеником того, кто был учеником кого-то, кто был в свою очередь учеником кого-то, понемногу сила теряется, и понемногу эффективность теряется, и первоисточник теряется. No Математика, uh, uh, теннис, футбол и психотерапия. Business. Лидерство, бизнес. Вот на мой взгляд поэтому я считаю, счастливчиком людей, у которых получилось учиться непосредственно у меня. я не учился этому ни у кого. I built it Я собирался сам. So I know what all the main are, main я знаю Основные модели, основные инструменты и так далее. And that's, that's what I've been for a Это то, чему я долгое время. It's great career, great life. Прекрасная жизнь, прекрасная профессиональная деятельность. I Очень нравится то, чем я занимаюсь. Да, Фрэнк, спасибо большое, в общем-то все понятно. Вопрос просто в том, что у многих людей на самом деле неправильное представление об этой технологии. И люди боятся, вот, например, там, что это что-то связано с гипнозом, с каким-то с каким-то там программированием, там, вводом, вводом в какой-то транс. И, ну, Это всего лишь из-за того, что нет точных данных, нет... Нет, нет достоверных данных об этом. Но лично я знаю людей, которые занимаются, да, применяют эти технологии. Это достаточно успешные люди, процветающие. Да, yeah. и поэтому мы очень-очень на самом деле рады тому, что есть у нас такой бизнес-тренер, такой преподаватель именно в этой области. Потом yeah. с удовольствием будем у тебя обучаться и принимать опыты. Отлично, потираю руки с нетерпением, жду встречи И если люди решили учиться у меня напрямую, то они узнают самую чистую модель нейрометического программирования, самую чистую, без добавок, без примесей воды, которая свойственна НЛП на сегодняшний день. Фрэнк, насколько я знаю, ты консультируешь очень крупные корпорации, большие компании, обучаешь. Если, ну, в двух словах, можешь рассказать, с какой аудитории ты работаешь, как на какой территории в каких странах? Я все время работал везде, наверное, по миру. Я один из тех типажей, которые то, Прийти на работу, должна сесть в самолет. In, uh, uh, в четырех-пяти государствах Европы работаю. Только вернулся с Куала-Лампур где-то неделю назад. В in Малайзии, Индонезии, China. планирую в Китае на будущее um, работать. Uh, go Как-нибудь, может быть, окажусь в Израиле. Um, to, uh, Через два дня я буду в Нидерландах. And uh, doing some programs there. So, um, Italy, uh, Italia, Spain, Испания, England, the United uh, Kazakhstan, Lithuania. Uh, used to work in Russia a lot. Um, pretty much uh, wherever, wherever somebody waves the the magic wand and says. Here's money and here's people who want to learn. I do some screening, but. Yeah, but uh, we're, we're tricky in NLP. We, uh... У нас nlp есть способность озвучивать те вещи, которые очень тяжело потом будет использовать в какой-либо цели, кроме как по благо. очень мощный инструмент. And, and tool, no is, любой мощный инструмент, каким бы он ни был, был использован и белыми, и черными, да? и по благо, и во зло. Ты понимаешь, что ты можешь осуществлять определенную работу в саду, копая что-либо сугубо руками, и ты получаешь определенный результат, но ты можешь взять в руки лопату, и лопата становится инструментом для обработки сада. Чем эффективнее инструмент, тем Лучше у тебя будет сад. Okay, да, ты должен знать, для чего этот инструмент предназначен, теоретически, да, и как обычно его используют. It's a, it's a Но этот инструмент. Были случаи, когда людей убивали лопатой в том числе. So Все зависит от того, в чьих она руках и как она используется. We ну, я думаю, что мы в тех первых годах нашей работы с НОП были достаточно... Как это? Продуманными товарищами, хитрыми. Not, not не многие люди знают предохранительный клапан, да, детектор, который заранее прошит в нейроэлектрическое программирование. Now, а на сегодняшний день вы и некоторые из ваших студентов будут немногими людьми, из тех, кто знает эти вещи. Мы очень With, and we built it in such a way so that if you try to use it for bad things it doesn't work near as well as it does when you use it for good определенные системы при которой собира because we knew we had Потому so что мы знали, что мы обнаружили что-то важное, что мы что-то выстроили, мощное. Поэтому я этому на своем уровне. Немногие люди в мире знают, что мы это делали, но мы это делали. Я so не особо переживаю о for... том, что люди пытались это использовать для каких-либо ситуаций, которые не во благо. Я доволен тем, что мы тогда сделали. Mm -hmm, да, Фрэнк, спасибо большое. И если можно, еще последний вопрос. Мы не будем сейчас э, сдерживать э, ну, твое время, да. Да, пожалуйста, сдавайся с радостью, ответь, да, Да, да. Вот uh, мог бы ты примерно рассказать, какие направления нас ожидают, направления курсов и предметов uh, вот, от тебя как от тренера. Hmm. The um, well uh, there's uh, you know there's a there's a, a a lot of things that NLP is effective with. Uh, a lot of what I do is business consulting, business training. business uh, consulting And in addition to teaching conflict resolution uh, способа, обучаю, how, to, how to get along with people in business uh, uh, strategic planning leadership and, uh, uh, we've kind of taken a lot of the basic business courses and and and used NLP to make them more effective базовые какие-то коммерческие, да, бизнес, обычную тематику и, при, применяя НЛП к этому направлению, обычно делали а, материал гораздо эффективнее и мысли. About... Все зависит от uh, запроса вашей аудитории. Мы можем посвятить определенные курсы, marriage, поговорить о браке, поговорить об отношениях, children, о том, как воспитать ребенка, seek... как научиться мыслить грамотнее, да? So you can make better decisions чтобы in была возможность your life, принимать по жизни более взвешенные или более качественные решения. Как научиться быстрее понимать других людей, не только сосредотачиваться на себе. У нас, как у людей, огромное количество нашей результативности на самом деле звездится на элементарной базовой способности находить контакт с другими людьми. Но, к сожалению, на уровне базового школьного образования не особо много внимания в этом уделяли, и не особо кто-то утуждался, чтобы детей учить этому, как части. Your own, your own Или, like может that. быть, мне очень нравится такой предмет, как, как стать лучшим другом для самого себя. Как вытрясти uh, всех чертей, которые да, попали в твою голову в результате воспитания, через которые человек прошел, Я думаю, что теоретически у нас есть возможность создать тот определенную структуру курса обучающего, Uh, затронув ту тематику, те вопросы общечеловеческие, очень личные, жизненные, да, которые, я думаю, люди будут в восторге и очень много для себя почерпнут. Я в этой профессии уже почти 50 лет. изучал большое количество разных направлений. I'm a psychologist. Okay, I'm uh a, I'm a medical professional in the American military. Uh work with uh, teenage drug addicts for years. I'm uh, in Holland I've been asked to help develop um, Training programs for refugees. So, because they're having a lot of trouble integrating into Holland and Germany, and. У переселенцев и беженцев огромное количество сложностей с тем, чтобы интегрироваться и достойное место в культуре, европейской, стать достойной частью Нидерландов. So I'm gonna, in fact, I'm starting a day after tomorrow. I'll be in Holland to. Uh, to to continue the training program for some of their professionals and government people, on, on how to build uh, training programs that help the immigrants they're allowing into Holland to integrate better into the into the Netherlands society. But буквально уже послезавтра у меня будет следующий Uh, среди участников программы, представителей правительства Нидерландов. That, Для меня это особенно интересно, потому что никто особо раньше этим не занимался, интеграцией переселенцев и беженцев в ту культуру, которую принимали. Kind of это мои, мои любимые <laughs> программы. Если mm -hmm. никто раньше еще этим mm -hmm. не занимался, или ни у кого не получилось, это не успешно, тогда I I can, I I it, so. я знаю, что... Я смогу это сделать. Так что, после НЛП делает для человека, дает определенные инструменты, которые помогают понять, как осуществить результаты. Большинство, <laughs> Большинство ситуаций, в которых другие люди видят говорят, это невозможно. Так plus, бывает. Плюс, мне кажется, это еще и у меня типаж такой, мне очень нравится, когда кто-то говорит, Фрэнк, до тебя это ни у кого не получалось. Вот тогда я беру из-за этого и начинаю это делать. Иногда не во благо себе, но тем не менее я сразу начинаю это делать. Мне кажется, что человек достаточно сообразителен, он может теоретически освоить все, что угодно. Так. So, I, um, guys, the subjects are pretty much unlimited. If I don't know something, of course, I'll say I don't know that. But. you if there are I want me to teach telemarketing? I'm the wrong guy. <laughs> that's, that's your job, not is <laughs> And I depend on you guys. on you guys. So. Я думаю, что мы с вами, Юрий Пасечников, говорим, будем уже договариваться по поводу тематики курсов и так далее. We'll present да, отправим список потенциальных участников в качестве анкеты. и Посмотрим, какая часть, за какую часть не проголосуют. We'll make sure Мы стараемся стараться о том, чтобы дать людям самое ценное, что они могли бы получить. Фрэнк, но ну я тебе скажу, что ты попал по адресу. Потому, you, great. <laughs> so мы э, те люди, которые так же, как и ты, делаем то, чего не делал никто раньше. Мы и мы беремся за, за то, э, что раньше тоже никто не, не делал этого, да, никто не брался за это. Поэтому мы с тобой здесь э, очень такие родные души, близкие. Отлично. Um, um, нетерпением сотрудничества. Окей. Okay. И, и последний момент. У нас сейчас в эфире, в прямом, несколько сотен людей. Я думаю, человек 300-500 сейчас смотрит этот вебинар. И что бы ты хотел передать нашему сообществу? Это все наши активные партнеры нашего большого международного комьюнити national community great what would you like to say to our subscribers Good. um The technology exists for us to understand how to not be victims of our lives, but actually be the creators of our lives. Um, I'm amazed at human beings, uh, their capacity to learn, their capacity to change, their capacity, their their ability to accomplish their goals. If If they have the right systems or models to use in order to do that. I'm very much looking forward to offering concrete, real, proven я с нетерпением жду до вас людям материал, конкретный материал, пошаговый материал. Для того, чтобы у человека была возможность меняться, делать выбор, менять свою жизнь. Я знаю, что человек может научиться, я знаю, что человек может измениться. And I'm looking forward to и я с нетерпением за начало. Да, да, все. Фрэнк, спасибо огромное. Мы с нетерпением ждем твоих уроков, твоих курсов и будем приходить к тебе учиться, менять свою жизнь. Благодарим тебя очень покорно, да, mm -hmm. в душе всего нашего комьюнити. Приятно to see рад вас видеть. All of you, Yuri. Yeah, take Юрий. Care. Да, Юрий, Сергей. Мы вот с тобой тогда общались, и Сережа тоже вместе. Хорошо. Хорошо. Тогда все, до встречи. до встречи. До встречи в прямом эфире на наших уже обучающих курсах. Mm -hmm. всех приглашаем на занятия Фрэнка Пьюселика. А вы так на всякий случай прогуглите про этого человека почитайте и вы будете действительно удивлены, очень ä, приятно о том, что, ну, тому, что у нас есть вот такого уровня преподавателя. Спасибо огромное, спасибо. Вы... В интернете очень много информации, вы действительно будете поражены, что за человек и какой величины. Да. Ну, э, все, у нас, в принципе, время нашего эфира подошло к концу уже, мы так вот где-то в среднем 45 минут э, стараемся укладываться. Основные новости мы, которые хотели сообщить, мы вам сообщили. Вы также в курсе, что мы каждый божий день, кроме воскресенья, с вами на связи, на утренний, да, прям утренняя такая побудочка, подъем, шайбу в зону и поехали в рабочий процесс. Поэтому не будем уже надоедать, как минимум я вам здесь и завтра утром увидимся на отдельной колонке. Вопросов в чате нет. Если у кого-то есть вопросы, то, пожалуйста, присылайте, мы на них ответим. Если же вопросы сейчас в ближайшие несколько минут не тогда будем прощаться с вами до следующей недели. До скорых встреч, друзья! Пока-пока! Да, кстати, не забываем ставить лайки под этим видео, подписывайтесь на канал, это очень важно. Нажимайте в колокольчик, чтобы не пропускать все новые видео. Здесь врываются прямо к нам в эфир представители а, очень быстрой и дерзкой команды. Вас привет, Слав, привет. Вам, может быть, давайте пару слов дадим. Расскажите, где вы, что вы делаете и вообще, какие у вас новости. Что-то они зависли. У них мобильный... Это про нас? Да, про вас, конечно же. Что Сереж? Да, естественно. А кто же у нас? Быстрые, детские, смелые. Такие красавцы ребята. Расскажите, где вы, парни? А что у вас там происходит? Ну и вообще, чем вы занимаетесь сейчас? Ну в Киеве, в Киеве. Тут такой гул идет, народ гуляет. Мы только закончили выездной семинар, завтра еще третий день заключительный. Подводим итоги. Все заряжены настолько, тут много информации дали. И, и технику затронули, поэтому у многих появились ответы на вопросы. И сейчас у нас тут такое маленькое празднование идет. Поэтому вот народ гуляет, гуляем, отмечаем. Ну, а мы совместили полезное с приятным, и поэтому вот настолько много людей во воодушевлены, энергии добавились. Поэтому вот <свят> красиво это дело надо... А еще и отметить. Ну, отлично. Паш, ну вы, красавчики. Всем передавайте привет. Очень красивый город. Всем внимание сюда. Как у вас Здесь межпланетарные, все.